Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз для льва на февраль. До 18 февраля все события связаны со сферой партнерства. Большинство планет сосредоточено напротив вашего знака. Это оппозиция к вашему Солнцу во Льве. В этот период вы склонны воспринимать все как по бы глазами других людей. Возможно, разочарование в сфере брака. В карьере, в семье не все получается так, как вы хотите. Вас могут неправильно понимать окружающие. Это заставляет вас испытывать нервозность в обществе других людей. В результате вы не всегда можете выразить себя в меру своего наилучшего потенциала. В феврале часто оказываетесь в ситуациях противостояния. Но в этот период вы прорабатываете множество кармических вопросов, учитесь уравновешивать любую ситуацию через потребности окружающих людей. С одной стороны, это затрудняет ваше самовыражение, но в то же время сильно увеличивает способность понимать других. В этот период особенно важно оговаривать все пункты любого соглашения. 11 февраля новолуние в вашем символическом седьмом доме говорит о том, что главные события в последующие две недели будут связаны с вашими взаимоотношениями. Они будут касаться людей, связанных с вами обязательствами, сотрудничеством или много вопросов появляется у вашего партнера по браку. В вашей жизни может произойти важная встреча. А существующие отношения выходят на новый уровень. Если же с партнером были сложности, то велик риск окончания взаимоотношений. При соответствующих обстоятельствах вы можете получить или сделать предложение, заключить брак или взаимовыгодное партнерство. Но в то же время ваши отношения могут пережить кризис так как очень много напряженных аспектов по оси взаимоотношению в феврале. Важно найти точки равновесия, стремиться к компромиссу, так как одно неосторожное слово или действие может способствовать разрушению деловых контактов, а супружеские отношения рискуют оказаться на грани развода. Исключите личные столкновения, проявления амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей. Будьте осторожны в расходах и тратах. Можете понести имущественные потери по собственной линии. В отношениях с противоположным полом, в семейных связях появляются определенные трудности. Тем не менее, существенного негативного влияния на сферу взаимоотношений не будет, если в первую очередь прислушиваться к желаниям партнера, учитывать интересы окружающих. Чтобы не упустить благоприятные возможности новолуния в седьмом доме, который произойдет 11 февраля, уделите максимум внимания всем, с кем вас связывают тесные узы. Супруги, деловые партнеры, самые близкие друзья или соперники, потому что седьмой дом связан с конкуренцией. В любом случае, люди будут проявлять к вам внимание. Может быть, приглашение провести вечер вместе. Возможно, вам предложат работу, или вы получите приглашение на какой-нибудь вечер или встречу. При этом, как раз излишнее внимание к вам может стать причиной неприятностей в уже устоявшихся взаимоотношениях. Новолуние 11 февраля происходит в оппозиции к вашему Солнцу. Поэтому события второй половины февраля приобретают очень важное значение для вас. Начинается благоприятный период для тех львов, у которых уровень дохода зависит от количества клиентов и их поток значительно возрастает. 14 февраля день влюбленных, а львы очень любвеобильны. Вторая половина месяца для вас более благоприятно, вам будет легче проявить себя Получить признание окружающих. Вы почувствуете эмоциональный подъем. Будьте более устойчивы к переживаниям. Состояние бодрости, духа и физической выносливости позволит вам решить большинство вопросов, особенно в сфере взаимоотношений, в любовных делах. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом. Эмоциональные всплески и некоторое состояние напряженности не помешает вам. Хороший день для активного отдыха и разумных развлечений. Вечер после 18.00 после 18 14 февраля идеально подходит для общения с любимым человеком, с детьми, с романтическим партнером. День благоприятен для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий, выяснение взаимоотношений. С 18 февраля солнце выходит из оппозиционного вам знака, из водолея, и приходит знак рыб, в ваш символический восьмой дом. Вам станет намного свободнее. Большая вероятность позитивных трансформаций, если правильно воспользоваться потенциалом периода и детально продумать свои действия. Деньгам и положению, обретенному благодаря семейным связям, наследству, деловому партнерству и браку, Стоит уделить особое внимание. Возможная выплата или получение долгов, займы. Удачное время для применения или развития навыков, которые помогут вам обрести независимость в финансовом отношении. Вы очень хорошо начинаете понимать психологические мотивы поведения других людей. Это дает вам особую силу. 27 февраля. Полнолунием в вашем символическом втором доме который связан с деньгами и имуществом влияние полнолуния на второй дом покажет финансовое завершение каких-либо дел это может быть связано как с поступлением новых средств так и с лишением источника дохода в зависимости от существующей ситуации и это может отразиться на вашей самооценке если есть вопросы если вы находитесь перед ситуацией выбора, записывайтесь на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Также в конце февраля вы сможете закрыть вопросы о выплате кредитов и долгов. А может быть, наконец-то получите долгожданные деньги от спонсора или разрешение банка на выплату той или иной суммы.